приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака овен на март 2022 года сразу хочу сказать что март это ведь ваш месяц в марте начинаются ваши дни рождения поэтому поздравляю ранних овнов и желаю вам чтобы этот год принес только положительные события и перемены которых вы очень ждали напоминаю что этот прогноз как и все другие прогнозы на моем канале вы можете смотреть по своему солнечному знаку либо по знаку асцендента кстати если вы относитесь к категории солнечных овнов то скоро будет момент включения вашего соляра и на моем канале есть отдельное видео о том как рассчитать момент включения соляра как это сделать правильно и чем этот момент может быть полезен так что обязательно переходите и смотрите Итак, овны в марте все планеты движутся вперед это значит что нет ни одной ретроградной планеты и даже венера которая была у нас еще в начале года ретроградной она уже набирает скорость и это будет вносить оживление все дела, которые касаются и финансовых вопросов и темы отношений, в этом не будет задержек. Но важно понимать, что вот этот момент перед днем рождения, вот этот месяц перед днем рождения он обычно не несет особой динамики. это период, когда важно, соблюдать особый темп и ритм, никуда не спешить, не нагружать себя огромным количеством задач. Это период, когда можно оглянуться назад, посмотреть, вот, какие события были важны в этом году, что-то доделать, то, что было в ваших планах, но еще не удалось до конца реализовать. Кстати, этому будет способствовать и новолуние в рыбах, которое произойдет 2 марта. Новолуния будет в вашем 12-м доме и оно запускает процессы внутреннего развития, когда вы можете большое внимание уделять, а, например, не тем событиям, которые происходят в вашей жизни, а именно вашему отношению к происходящему. Это период, когда стоит все-таки обращать внимание на свое здоровье, самочувствие, а также на свои истинные желания и потребности. Когда включается 12 дом, важно не идти по правилам и ожиданиям других людей, важно все-таки делать то, к чему вас призывает ваша душа, ваш внутренний голос. Поэтому март вот такой для вас интересный и особенный. Кстати, новолуние будет делать секстель Курану, ваш сектор финансов, поэтому могут быть неожиданные ситуации, связанные с деньгами, поэтому не стоит планировать серьезные траты на начало месяца. Кстати, как раз в начале месяца будет соединение Меркурия и Сатурна в вашем одиннадцатом доме. Это, как правило, тоже дает необходимость будто бы замедляться, то есть в этот период не получается прям вот в динамике находиться и особенно несколько дел сразу вести активно. Как минимум стоит сосредоточиться на чем-то одном, что вы считаете для себя самым важным. И плюс, конечно же, соблюдайте баланс в ваших делах, не переусердствуйте. С 3 по 6 число будет очень интересный период, поскольку Венера будет находиться в соединении с Марсом и Плутоном. Она к этому моменту будет проходить уже последние градусы так называемой петли, то есть это те точки на зодиакальном участке, куда заходила Венера в момент своего ретроградного движения. Поэтому вы можете возвращаться к тем темам, которые были актуальны для вас еще в начале года. Но в этот раз для того, чтобы поставить точку, для того, чтобы принять окончательное решение. И для многих этот период может ознаменоваться конкретикой в личных вопросах, а также в вопросах, связанных с финансами. Если ранее вам было сложно планировать свои финансовые дела, сложно было предположить, Хватит на эту покупку, не хватит, то в начале марта вы сможете определиться. Но уже 6 числа состоится переход Венеры и Марса в знак «Водолей». И это даст ощущение свободы, поскольку они переходят в ваш одиннадцатый дом, они переходят из земного знака в воздушный. И это действительно вот, проиграется как момент освобождения от каких-то обстоятельств, которые давили на вас на протяжении первых двух месяцев этого года. И это может проиграться по-разному. Например, возможностью куда-то съездить или возможностью больше общаться. Раньше вы, например, вот, сидели в запрете, работали. Сейчас уже можете встретиться с друзьями. Появилось побольше свободного времени. В любом случае водолей это знак планирования будущего, это знак друзей, сообществ, коллективов. Поэтому однозначно вы почувствуете улучшение и определенное вот такое облегчение, а также возможность строить новые планы. С 5 по 13 число будет очень интересный период, это время соединения Солнца с Юпитером и Нептуном в вашем 12 доме. И это тоже о внутренней работе, но также это аспект, который поможет людям, которые рассматривают момент миграции, переезда куда-то или также этот аспект серьезно так ощутимо сработает в жизни тех людей, чья работа, деятельность связана с заграницей. Это будет благоприятное время роста и расширения. Да и в целом в марте начинается соединение Юпитера и Нептуна, которое продлится по март 2022 года. На моем канале есть об этом отдельное видео, так что тоже обязательно посмотрите. С 10 по 27 число Меркурий стремительно будет проходить знак Рыбы. И это может давать... Настроенность на интуицию в общении в целом в этот период действительно вам стоит обращать внимание на э, интуицию, предчувствия, вы можете видеть вещи и сны, вы можете вот, ощущать какие-то моменты, которые сложно логикой объяснить, и действительно в этот период больше опирайтесь на свои ощущения, чем на выводы, которые скажем так, лежат на поверхности, но к которым не лежит ваша душа. 17 числа будет интересный, но правда непродолжительный аспект. Сектиль между Меркурием и Ураном. Это может дать очень яркую идею, прям знаете, такую вспышку сознания. Это может давать неожиданную встречу, но будьте внимательны за рулем. 18 числа произойдет полнолуние в знаке Дева. Это полнолуние будет в аспекте к Плутону, поэтому оно несет такой мощный трансформационный заряд. В первую очередь обратим внимание на то, что полнолуние происходит в секторе работы, здоровья, рутины домашних животных. И это как раз таки те сферы вашей жизни, в которых могут происходить серьезные преобразования. Но в целом по полнолунию обычно происходит ситуация, которая давно созревала. Поэтому скорее полнолуние можно назвать итоговым и даже вот таким логичным завершением какого-то длительного процесса. Очень благоприятно по этому полнолунию проходить обследование, а также завершать какой-то курс лечения. Планируйте. Это для того, чтобы достичь максимально хорошего эффекта в вашем лечении и заботе о своем здоровье. Также это актуально для тех, кто худает и проводит, например, чистки, детокс организма. С 21 по 23 число Меркурий будет в соединении с Юпитером и Нептуном. Время очень интересное в плане общения. Это может быть общение с людьми другой веры, другой культуры, это могут быть идеи съездить куда-то. Вот в целом, э за счет того, что Мар дает вот это ощущение свободы, действительно могут быть идеи сорваться с места и куда-то поехать. Э -э и... Для некоторых это будет возможность перезагрузиться, абстрагироваться, а для некоторых это будет возможность прям вот почувствовать свободу, свободу перемещения. И под конец марта Венера соединится с Сатурном. В вашем 11 секторе это максимально трезвый взгляд на ваши финансовые возможности, а также на то, как вы строите отношения, как вы видите в целом свое будущее. Это будет давать, в принципе, на протяжении всего месяца довольно-таки рациональный подход к финансам. Скорее всего, финансовая ситуация в этом месяце будет лучше, чем в январе и феврале. Но при этом у многих за период ретро-венеры в Козероге могла выработаться привычка – иметь счет в денежных вопросах, вести вот этот счет. Поэтому, скажем так, под конец месяца будет такая определенная кульминация в виде подсчета, бухгалтерии. Возможно, вы сознательно даже откажетесь от какой-то траты, поскольку будете считать, что лимит превысили до этого. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите, кстати, в комментариях, какие события у вас происходят в этом месяце и как проигрывается прогноз. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.